Прости. Ну Что-то еще прислал. Конфеты, нифига себе. <свят> Не, ну упаковано добротно вообще. Тут вряд ли что-то делать. Так, и что у нас такое? Печеньки. Эстонские, а, да? Да, эстонские печеньки. Печеньки. Самое главное видеокарта гигабайт GTX 1650 4 гига и еще конфеты тоже из Сталина, прям там прикольно, Сталин написано видеокарта. Запечатано, не распаковано. Отлично. Все. Вот это подарок. Вот это да. Видеокарта из Сталина. Вместе с печеньками. Ну, вкусняшка какая. А? Я очень доволен. Благодарствую. Претензий вроде нет. Все хорошо. Я очень доволен.